Я давненько меня не было на канале, сегодня возвращаюсь с новым видео. Поговорим о горячих клавишах в программе Photoshop. Вообще комбинаций огромное-огромное количество, абсолютно каждая функция в программе Photoshop подкреплена своей комбинацией. Знать их все, особенно начинающему дизайнеру, конечно же нет необходимости. Вместо этого я подготовил короткий список того, что используется постоянно и регулярно. Комбинации в первом видео будет небольшой штук, 7-10. И чтобы это видео прошло для тебя максимально полезно, сделай следующее. Возьми листочек бумаги и выпиши все комбинации, о которых я буду говорить в этом видео. Дальше, соответственно, в этот листочек ты повешаешь около своего рабочего места. И при работе в программе обращайся только к этому списку. Не делай лишних движений. Так ты со временем запомнишь все самые используемые комбинации. Итак, погнали. Первое, что чаще всего используется, это, конечно же, панель инструментов. Вам нет необходимости знать горячие клавиши абсолютно всех инструментов, тем более на первое время. Сейчас выпишу только самые часто используемые. Сейчас я их перечислю. Первый инструмент это перемещение горячей клавиша V. В. В принципе здесь подсвечивается, когда вы наводите на определенный инструмент. Видите, вот здесь M, здесь, к примеру, L и так далее у всех инструментов. Чаще всего я использую именно инструмент перемещения, инструмент выделения горячей клавиша M инструмент быстрого выделения горячей клавиши W, инструменты выбора фигуры U и также инструмент руки перемещения по файлу. Это горячая клавиша пробел, соответственно мы удерживаем пробел и перемещаемся по нашему файлу в увеличенном размере довольно удобно. Пару инструментов: это инструмент перо горячая клавиша P, соответственно и инструмент текст горячая клавиша T. Вот прямо сейчас в список, выпиши эти инструменты и дальше используй только горячие клавиши. Это тебе в будущем пригодится. Дальше, что, соответственно, тебе будет нужно, это переключение внутри группы. К примеру, у нас есть группа инструментов выделения. Чтобы выбрать быстро овальную область, либо прямоугольную область, нам достаточно зажать Shift и выбрать горячие клавиши выбранного инструмента. Вот, к примеру, я зажимаю на Shift и M. Теперь будет переключаться нажатие на М между квадратным выделением и круглым То же самое и в других инструментариях, в других группах К примеру, мне нужно выбрать не круг, а прямоугольник фигуру Зажимаем Shift и нажимаем на U Теперь включаемся, вот видите, линия, многоугольник, прямоугольник и так далее Запомни и запиши Shift плюс горячая клавиша инструмента, он будет переключаться это гораздо быстрее, чем нажимать правой клавишей мыши и выбирать инструмент здесь. Следующая комбинация, которая довольно часто используется, это создание нового слоя или создание нового файла. Чтобы создать именно новый файл в Photoshop, нужно нажать комбинацию Ctrl-N, либо Command-N на маке. При этом у нас остается новый документ, где вы заново задаете размеры его и разрешение. То есть аналог того, что нажимаем «Файл», «Создать» здесь. Далее, чтобы создать новый слой. Есть комбинации Shift-Ctrl-N, здесь можно сдать уже цвет нового, флай... нового слоя вернее, и режим его наложения, к примеру, красный, у нас создается новый слой с красным выделением. Вот здесь вот. Чтобы сделать это быстрее, нужно нажать комбинацию Shift-Alt-Ctrl-N, вот, у нас создает автоматически новый пустой слой. Довольно удобно и быстро. Это нам не нужно, да, чтобы быстро удалить слои, зажимаем «Shift», выделяем и нажимаем на «Backspace» либо «Delete». Пац, готово. Еще одна комбинация, часто используемая, это дублирование нашего слоя. К примеру, нам нужно сделать копию вот этого слоя. Для этого достаточно нажать комбинацию «Ctrl-J» либо «Command-J» на маке и бесконечно их дублировать. Еще раз, чтобы удалить все слои ненужные, зажимаем «Shift», выделяем «Backspace» либо «Delete». Пац. Вы пишите себе также эту комбинацию. Комбинация Ctrl-J, дублирование слоя. Следующая комбинация это отменить выделение. Как выделять слой, я думаю, вы все знаете уже. Выбираем инструмент выделения, абсолютно любой, и выделяем. Вот, вижу, как начинающие часто тыркаются вот здесь, вот нажимают выделение, отменить выделение, делать кучу лишних движений. Хотя достаточно нажать комбинацию просто Ctrl-D, либо Command-D запишите ctrl d отменить выделение следующее что нужно знать это как быстро увеличить или уменьшить масштаб изображения ну то что совсем для начинающих комбинация ctrl плюс ctrl минус в случае если у вас нету колесико на мышке если есть колесико достаточно зайти в настройки photoshop, а. photoshop настройки инструменты и выбрать здесь масштабировать колесико мыши Вот здесь поставить галочку изначально ее нет после этого достаточно Крутить, соответственно, колесико на мыши, и у вас будет меняться масштаб изображения. Никогда не используйте лупу, лупу вообще можно убрать отсюда, удалить ее. Это довольно неудобный вариант. Далее, как менять размер кисти. К примеру, у нас есть файл, инструмент кисть, и нам нужно сделать ее больше или меньше. Чтобы увеличить или уменьшить кисть, достаточно нажать комбинацию даже не комбинацию, а клавишу Х и твердый знак на клавиатуре, либо, проще говоря, квадратная скобка вправо, квадратная скобка влево. Также экономит кучу-кучу времени вместо того, чтобы нажимать правой клавишей мыши и выбирать размер кисти вот здесь, вам достаточно нажимать квадратные клавиши, квадратные клавиши, квадратные скобки, вернее. Все готово. Довольно-довольно быстро. И еще есть небольшая комбинация тоже по увеличению или уменьшению размера кисти, о не знают даже более опытные дизайнеры, многие. Зажимаем Ctrl и Alt на клавиатуре. И дальше. Зажимаем левую клавишу мыши, соответственно, и вверх-вниз будет регулировать непрозрачность кисти, а влево и вправо ее диаметр. Смотрите, раз, всего ли кисть больше. Сдвинулись снова влево, кисть уменьшается. И то же самое с непрозрачностью. Тоже довольно крутая функция и наглядно показывает размер кисти. Даже, на мой взгляд, удобнее, чем квадратные клавиши. Квадратные скобки, черт побей. Для начинающих, думаю, клавиш достаточно. Выписали все и повешите около компьютера. Следующая информация для чуть более опытных. Как быстро, к примеру, преобразовать файл в Smart Object, либо как быстро создать маску слоя. Обычно я делал раньше так. Переходим к правой клавишей мыши. Нажимаем преобразовать смарт смарт-объект». Видите, довольно ну, неудобно. В Photoshop есть функция переназначения наших комбинаций». По крайней мере, в 2019 версии, в 2018 тоже есть, как я помню. Переходим в «Редактирование», «Клавиатурное сокращение». И вот здесь как раз-таки у нас дублируются все функции вот с верхнего меню. И вы можете для, каждого, для каждой функции назначить свою комбинацию. Как дела обстоят у меня? Самые основные я повешал на комбинацию Alt, Command на Mac, либо Alt, Ctrl на Windows и соответствующая цифра. К примеру, чтобы преобразовать файл в Smart Object, я нажимаю Alt, Command 1. Вот, у меня быстро файл преобразовался, видите. Довольно экономично, если привыкнуть ее использовать, получается быстро. Намного, по крайней мере, быстрее, чем через правую клавишу мыши преобразовать Smart объект особенно если у нас файлов много. Здесь же Alt, Ctrl 1. Если создать быстро маску слоя, Alt-Ctrl-2, все, у нас создалась маска слоя, я, соответственно, могу что-то удалять и восстанавливать таким же образом. Да, кстати, горячая клавиша, чтобы переключаться между цветами в палитре, X, либо русская Ч. Следующее, что я повешал также на, через клавиатурное сокращения, это параметры наложения. К примеру, я частенько использую функцию тени. И мне нужно сейчас переходить вот сюда и выбирать тень. Либо еще дольше, это через правой клавиши мыши, параметр наложения, наложения тени. Вместо этого я повесил горячую клавишу Alt-Ctrl-3. Готово. Сразу же переходит и подключается тень. Если вы используете чаще всего наложение света, вы можете и для него повесить отдельную горячую клавишу. Все это, повторюсь, настраивается. Редактирование, клавиатурные сокращения. Экономит кучу-кучу времени и советую всем дизайнерам пользоваться данной функцией. А на сегодня все. Выписывайте обязательно все клавиши, пользуйтесь и запоминайте. Если видео было полезно, пишите об этом в комментариях. Я сделаю вторую, возможно третью часть. Но постараюсь вас сильно, не грузить лишней информацией, Только-только самое нужное и самое используемое. Спасибо за просмотр и еще больше полезной информации есть в моем блоге ВКонтакте. Здесь я пишу о дизайне, о фрилансе и различные полезные советы начинающим и не только. Ссылка будет в описании. Пока.